Привет, всем с вами из гмо и сегодня я вам покажу, как сделать вход и выход для экскурсиона в Ну, точнее не экскурсиона, а которая проехала вот по такой грубы, рельсы или по американским горкам. Ну, начнем делу. построим такую горку, здесь столовые рельсы, под горкой поставим красный факел, но как-то не очень. Сделаем из досок. Думаю, будет лучше и понятней. Да, вот так, но как-то я переборщил с размером. Сделаем поменьше. Это что-то опять. Вот, все нормально. Нам надо поставить один ограничительный блок, чтобы когда у нас вагонетка ехала по этой же дороге, то она спускалась вниз. Перестроим такую конструкцию, которую стоит, если игрок на вагонетке. И ряду. Теперь надо ставить. надо ставить ограждение, для у нас свойство поршня. Так, нет, не так. А, вот так, да. Вот так. Теперь надо да, много скопать яму. Нет, думаю, начну с этого поршня, потому что так удобнее, мне кажется. Ну, думаю слишком высоко я надел поставим также но чуть по здесь кстати я... я еще забыл попаем и поставим здесь это кстати точнее как же это все работает дело в том когда проводцев гонетка тут стоит то он не активируется а как только мы подходим рядом вот подошли, то он активируется Теперь мы это должны подключить конвертор, вот поршень. Вот конвектор, И нам надо еще вот, подключить э, конвектор, Повторитель конвертора. Задержка один клик. И мы это сделали для особого сигнала. Ну, особо длины сигнала. Теперь нам осталось его подключить Porsche и один поршень готов. Теперь нам надо сделать то же самое для второго, только без индекса. Здесь без задержки. Копаем и постараемся как-то так подключить. Думаю, надо как-то получше подключить, чтобы было менее видно все. Ну, здесь повторитель, опять же, на один клик задержка. надо это как-то по Полудосками можно использовать чтобы сделать все получше так как у нас тут ресторан будет проходить я тут все досками заделаю Кстати, забыл факел. Он должен стоять именно так, потому что если мы поставим его на блок прямо, то тогда он может погаснуть, так как к нему подключен рестоун. Ну, не специально, а так получается. При строительстве. Тут тоже надо было подключить, но я его подключу не напрямую, а через а, вот эту горку. Здесь, думаю, траву можно поставить. Вот, эта часть уже готова. Давайте ее проверим. Наконец-ка мы едем на ней. И у нас все закрылось. Мы не можем проехать дальше. Единственный выход, это чтобы мы си... э, встали из нее. Теперь мы должны сделать вторую часть всего механизма, но для этого мы тут осветим, чтобы было все видно. Поставим здесь золотые, ой, активируется. Почему? Потому что там красный факел. Забыл убрать с прошлого кадра. Теперь мы должны сделать круг, который. С помощью которого вагонетка будет ехать только против часовой стрелки. Тут поставим датчик. Тот же самый. Здесь надо сделать закругление, чтобы вагонетка заехала. А здесь по завышению. С помощью золотой рельсы. Нормально. Тут закругление и на высоту. Ой тут неправильно поставим еще раз попробуем вроде бы все нормально да все нормально здесь поставим блок и под этой конструкции поставим красный факел чтобы у нас тут все заработало вот у нас теперь будет заработать как только она заедет она будет ехать только против часовой стрелки Яму, и мы должны подключить вот эту вот рельсу к этому механизму, чтобы когда человек сел, то он отправился по этому кругу, большому-большому кругу. М -м -м -м. Нам надо будет сделать двойной ветер под рельсой красной файка вот как раз таки, и надо подключить к ветру. Надо навлечиться, чтобы подключить его именно к этому факелу. Да, мы подключили. Вроде бы нормально. Вот мы едем, и направление поменялось, как можно увидеть. Вот я вагонетка едет только по часовой стрелки. И ставим обратно. Уберем мусор. Да, поменяем на доски. Опять же красота, красота и красота. Она тоже тут важна. Ну, хоть немного. Тут можно поставить и золотую, и простую, но мне как-то... Захотелось простую. Вот, теперь все опять нормально. Ну что ж, думаю, уже все готово. Можно все протестировать. Начнем с этой стороны. Здесь поставлю золотые рельсы, чтобы ускорение точно было. Вот она у нас проехала свободно дальше. Ну, что нам осталось? Только сесть на эту вагонетку, чтобы вс проэкспериментировать чтобы проверить все эти два блока. Намечаемся на эту гонерку. И едем. Да вы можете сделать какой-нибудь пункт, чтобы там все подсилось. И вот мы заехали и все прикрыто. Что нам остается сделать? Только пройти к выходу. Больше ничего нельзя сделать. Но... Багонетка может так остановиться и не поехать дальше. Как это исправить, я не в курсах, поэтому я... я обычно делаю так. Я к ней просто подхожу, и она едет дальше. Вот, она проехала дальше и едет. Едет, едет, едет. Ну, думаю, на этом все. Спасибо всем, кто меня смотрел. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. Ну, всё как обычно, всем пока!